Другие письменные доказательства. К другим письменным доказательствам можно отнести любые документы, которые подтверждают юридически значимые обстоятельства. При этом необходимо понимать, что подтверждение может быть как прямое, так может быть и косвенное. То есть содержание, допустим, какого-либо письменного документа может напрямую не подтверждать, что ваш ответчик, допустим, не проживает в квартире, либо добровольно выехал из нее. Но при этом и своего, по своему содержанию письменные доказательства может косвенно подтверждать. То есть содержащаяся в нем информация будет свидетельствовать косвенно о том, что ответчик в вашей квартире не проживал. То есть такие письменные доказательства, которые косвенно подтверждают нужные вам обстоятельства, должны вами находиться и, соответственно, надлежащим образом оформляться, каким образом я вам объясню и предоставляться в суд для того, чтобы доказывать, нужные вам юридически значимые обстоятельства. Поскольку я постоянно повторяю это непонятное, может быть, до сих пор слово «юридически значимые обстоятельства», я еще раз решил повторить, что такое юридически значимые обстоятельства. Это обстоятельства или факты, называйте как хотите, которые вам необходимо доказать в суде, чтобы в судебном порядке выписать вашего персонажа из квартиры. Первое основное обстоятельство, то есть основное юридически значимое обстоятельство, которое вам нужно доказать, это постоянное отсутствие непроживания ответчика в квартире. Ключевым моментом в данном обстоятельстве является слово ⁇ постоянное ⁇ То есть вы должны доказать, что ответчик выехал постоянно, а не временно. То есть он принял решение больше не возвращаться и проживать в другом месте жительства. Неважно где. Но его решение выехать из вашей квартиры носит постоянный характер, не временный. Что может свидетельствовать о постоянности характера? То есть о постоян... выезда, о постоянности характера выезда может, например, свидетельствовать тое обстоятельство, что ваш ответчик прекратил семейные отношения с лицами, которые проживает в квартире, из которой его нужно выписать, уехал в другое место жительства, создал новую семью. То есть наличие изменения семейного положения ответчика в данном случае свидетельствует о том, что его выезд из квартиры носит постоянный характер. Если же ответчик выехал из квартиры с целью какой-то сезонной работы, выполнения какой-то сезонной работы, либо выехал на обучение, либо выехал на лечение куда-либо, то данный характер выезда, он, скорее всего, будет свидетельствовать не о постоянном отсутствии, а о временном, потому что его выезд связан с выполнением определенной деятельности, то есть работа, обучение, лечение. Поэтому вам нужно доказывать обратное, что ответчик выехал не на работу, не на обучение, не на лечение, а выехал по другим причинам которые как раз и свидетельствуют о том, что его выезд носит постоянный характер. То есть он постоянно отсутствует в вашей квартире. Второе юридическое значимое обстоятельство, которое они должны подтверждать все доказательства, которые вы собираете, это добровольный выезд из квартиры. Выезд из квартиры соответственно может быть либо добровольный, либо вынужденный. Вам нужно доказать, что выезд был добровольный. При каких условиях выезд может быть вынужденный? Допустим, если между лицами, проживающими в квартире, и ответчиком сложились конфликтные отношения. То есть имел место какой-то внутренний конфликт между этими лицами, и ответчик вынужден был выехать, потому что не имел возможности, в силу психологической, допустим, атмосферы конфликта, не мог проживать. То есть вам, соответственно, нужно доказывать будет обратное. Доказывать, что он выехал добровольно, что не было никакого конфликта. Причиной выезда не были какие-то непонятные, жесткие, конфликтные взаимоотношения с лицами, проживающими в квартире. То есть нужно доказывать факт того, что он выехал добровольно. То есть никто его не принуждал и никто не способствовал тому, чтобы он в силу конфликтности отношений покинул данную квартиру. Третье юридическое значимое обстоятельство, которое нужно... Подтверждать доказательствами как письменными, так и свидетельскими показаниями, о которых я буду говорить в следующих видео, это отсутствие препятствий со стороны истца и других лиц, которые проживают в квартире в пользовании ответчиком спорной квартиры. По такой категории дел, как правило, ответчики, которые занимают активную позицию и активно защищаются, чтобы их не признали утратившими право пользования квартиры и на этом основании не выписали, они, когда понимают, какой спор возник, как правило, стараются доказать, что у них существовали определенные препятствия которые им чинили лица, проживающие в квартире, препятствия в пользовании данной квартирой. Вам, соответственно, нужно будет доказывать обратно. С высокой степенью вероятности найти письменные доказательства, которые бы свидетельствовали об отсутствии препятствий у ответчика пользоваться спорной квартирой. Такие доказательства, конечно, в данной ситуации будут найти очень сложно. То есть, как правило, данное юридически значимое обстоятельство подтверждается, скорее всего, чаще всего свидетельскими показаниями, но, тем не менее, вы должны понимать, что если вы и проживающие с вами лица никогда не создавали ответчику препятствий в пользовании данной квартирой, то есть, грубо говоря, не блокировали дверные замки, там, либо еще какие-то другие действия делали, которые бы препятствовали ответчику спокойно проживать в данной квартире и ответчик будет пытаться доказать эти несуществующие препятствия, вы, соответственно, должны будете в противовес этому доказывать обратное, то есть опровергать доказательства и доводы ответчика о наличии этих препятствий. Следующее юридически значимое обстоятельство – это неисполнение ответчиком обязанностей по оплате жилья и коммунальных услуг. В данном случае для подтверждения данного доказательства, скорее всего, можно использовать такое письменное доказательство, как квитанции об оплате за жилье и коммунальные услуги. Соответственно, если вы проживаете в этой квартире и платите за нее, у вас, соответственно, должны быть соответствующие квитанции. То есть, их, соответственно, тоже нужно подготовить, чтобы они у вас были подготовлены для суда. За весь период, понятное дело, я думаю, не стоит собирать все квитанции. Но, думаю, достаточно собрать квитанции за последний период, там, допустим, за полгода. Если суд попросит представить больше квитанций, то соответственно поищите в своем семейном архиве и найдете платежи, документы, подтверждающие ваши личные платежи за жилье и коммунальные услуги. И последнее юридически значимое обстоятельство, которое необходимо, вернее, которое целесообразно доказывать, это приобретение ответчикам правопользования другим помещением. Данное юридически значимое обстоятельство, оно не является обязательным для того, чтобы выписать ответчика из квартиры. Иными словами, ваш ответчик может не приобрести в другом месте права пользования другим жилым помещением. Ну, В данном случае у него может, быть, не, может не быть права собственности на другое жилое помещение, либо какого-либо другого права, в том числе права пользования другой квартирой по договору социального найма. Если ваш ответчик не приобрел никакого права, то есть не получил в собственность, либо на другом праве, возможность пользоваться другим жильем, это еще не значит, что вы не сможете выписать его из своей квартиры. Приобретение ответчикам правопользования другим помещением ⁇ это дополнительное юридически значимое обстоятельство при наличии которого целесообразно его доказать. Потому что если ваш ответчик приобрел право пользования другим жилым помещением, то это и вы это смогли доказать. Каким способом я расскажу в следующем видео. Вы таким образом увеличиваете свои шансы и увеличиваете фундамент своей доказательственной базы для того, чтобы добиться положительного результата. Но если ваш ответчик не приобрел право пользования другим жилым помещением, либо, может быть, приобрел, а вы просто ну, не можете установить, где он конкретно купил, то есть не можете никаким образом доказать это ни письменными доказательствами, ни свидетельскими, то в данном случае по этому поводу расстраиваться, опускать руки не нужно, потому что даже не доказав, что ответчик приобрел другое помещение, в котором он проживает на сегодняшний день, то есть право пользования, он может проживать в съемном помещении, и, то есть никаких, никаких прав на него не имеет. Но это не значит, что если он проживает в съемной квартире, что вы не сможете его выписать. Сможете при наличии других юридически значимых обстоятельств, которые я перечислил, вы сможете добиться вынесения положительного для вас решения. Итак, возвращаемся Письменным доказательством, которые могут дополнительно подтверждать все вышеперечисленные юридически значимые обстоятельства. Одним из таких доказательств может быть испоч... письмо из почтового отделения. Что это за доказательство, когда его целесообразно получать и каким образом это делать, я расскажу в следующем видео. К другим доказательствам также можно отнести выписку из ЕГРП. Выписка из ЕГРП – это документ, который может подтверждать такое значимое обстоятельство, как приобретение вашим ответчикам права пользования другим жилым помещением. О том, каким образом можно получить данную выписку, даже не выходя из дома, я вам расскажу в следующем видео. И третье доказательство письменное, которое тоже может существенно увеличить ваши шансы на достижение положительного результата – это удостоверение информации из мобильного телефона и сети интернет. Кажется очень сложно и страшно. На самом деле ничего сложного и страшного нет. То есть все это достаточно просто. То, что касается вот этого последнего вида доказательств, письменных удостоверений информации из мобильного телефона и сети интернет, этот способ сбора доказательств может пригодиться тем, кто поддерживает связь с ответчиком посредством мобильного.. Посредством мобильного телефона, то есть путем отправки смс сообщений, либо посредством общения в социальных сетях, либо посредством общения через электронную почту. Если вы с ответчиком, который не проживает в вашей квартире, поддерживаете именно такой вид связи. и в переписки между вами и ответчиком, ответчик в этой переписке подтверждает какие-либо юридически значимые обстоятельства, которые вам нужно доказать, то вы должны использовать данные признания, отраженные в соответствующей переписке в телефоне, либо в сети интернет, для того, чтобы доказать это дело в суде. Каким образом это сделать, я расскажу в следующем видео, когда буду рассказывать о всех вышеперечисленных дополнительных доказательствах. В заключение к этому видео дополню следующее. Все перечисленные письменные доказательства, письмо из почтового отделения, выписка из ЕГРП и удостоверение информации из мобильного телефона и сети интернет, это дополнительные, не обязательные письменные доказательства. То есть если у вас их просто нет, то есть вы их не можете получить, либо не хотите их получать, то это не является критическим в, вашем, в решении вашего вопроса по выписке человека из квартиры. Поэтому, если вы не можете, либо не хотите получать данные письменные доказательства дополнительные, то по этому поводу расстраиваться не нужно с обязательными письменными, письменными доказательствами и с определенными свидетельскими показаниями вы также можете отстоять свои интересы в суде. Встретимся в следующем видео.